Вообще я, наверное, за долгие годы проповедование первый раз не подготовился. Простить, на не се Потому что мысли не о том, за что то сосредоточиться. Не за... не могу да На чем либо. На как Вся голова и сердце заполнена только и событиями. И тело и сердце со Допоздна сидел. И Смотрел последние новости То что на неделе очень много работал и некоторые. Ты -то было. Седмится, и много работы, и не время. было предчувствие. предчувствие то. 23 февраля. 23 февраля. Мы, этот день, мы этот праздник не празднуем в нашей Но семье. В ну, -то по той просто причине, что он не христианский. Но почему-то поздно вечером, у когда Наташа ну, уже легла спать, у Наталья Селегина, я вдруг поднял тяжелые гантели снизу в дигных э, ган... да. Вот у меня есть специальный тренажер для. И мам специальный тренажер для того, чтобы качать пресс. Зада про якурем И так начал заниматься усилием. И видно же за толку толкого усилию ну Без остановки где-то около спиром, часа в вот трениров, так качал гирьи. Качал пресс. И Я думаю, что Что со мной происходит? В места со бы? мной тогда давно уже такого не было. Какое-то возбуждение. И и это происходило до и ночи. До а, и потом я понял, что я не смогу заснуть. И вспомнил, что у меня есть. Чимом, препарат, который. Помогает уснуть. Да я выпил одну таблетку. Дно хапче, и через 15 минут, и 15 минут заспах. А в 4 утра. А в 4 -то, началась война. война -то. И я вчера поздно смотрел телевизор. Телевизор мы купили очень умный. Напрям и вчера телевизор. Он напрямую подключен к интернету. То Интернет. И его умность заключается в том, и тому, что он целенаправленно ищет, что тебе интересно. И я начал смотреть события, и на события. С, с украинской стороны. Вот украинская сторона. Вот русская сторона. Какие-то аналитики. Я как и аналитики. А, Великобритания. В Великобритания. Франция. Франция. И всего этого я просто вот, ну вот, я думаю, как бы вот в этом разобраться. И Сочурих как-то разбирала Корея инстинкт, Я понимаю, что разобраться в этом. Разбирал, как Чаняма... Может быть и даже и не нужно. Да разбира. И может быть даже не Я трава. уже давно так проповедую. За что то что ты удавно Мы живем в условиях информационной войны уже Мы очень давно. Мы живем в -то много удавно. То есть и с той, и с другой стороны идет какая-то. И вот одна и вот то сторона. Дезинформация. дезинформация. А, Какие-то аналитики говорят. А, свои прогнозы. Свои эти прогнозы. Но эти Ну что я четко уловил? Убачит вот, вакуе то на ясно. Из всего этого информационного, я не знаю, обвала. Вот цели это за информационный на меня обвалился вот так. миссии струшина глувато. А, я лично глубоко понимаю. Лично глубоко осознавам. Что мне как верующему. Чей аскету верваш человек? Ну вот нельзя. Не мого. Ну ни в коем случае нельзя этого делать. Не теряя водогу да праве. Становиться на ту или другую сторону. Заставил мне или на другую сторону. Тем более. На вече. Когда я точно узнал, -то разбрах, что сделалось это, целенаправленно. целенаправленно. Две великие нации. Две великие нации столкнули лбами. Се я сегодня скажу свою, свою мысль. Я скажу, свой мысль. это моя мысль. Может быть, это откровение. Может быть, откровение. Две, непобедимые две непобедимые нации. Если бы, если бы сражались на мечах, сражались смечами, то, это, то это растянулось бы намного лет. много Украинцы, великая нация. Украинцы великая нация. И Русские тоже великая. нация. И кто-то это знает. И кто-то сделал это целенаправленно. целенаправленно. Для чего? За как потому что кто-то прекрасно, прекрасно знает что когда будут рубиться эти нации, нации себе просто мало не покажется никому ще это будет происходить до тех пор до като, пока не просто потому что сегодня не мечами воюют. А современные ракетные современная ракетная установка. установки Защото Военное снаряжение С временное вооружение военную. Самые последние технологии с российской стороны. технологии от русской страны. И самые последние и технологии. Последние технологии. Всемирные, я так скажу. На целесвид. С украинской стороны. Вот украинская эта страна. И идет такая страшная война. И мотолкова страшная война. Хорошо, что пока еще не пустили в ход ядерное оружие. Добрейше за Сега они искарали ядерное оружие. Потому что мы знаем. За что тут Гава знаем? в ядерной войне. Чего в ядерной той войне. Победителей не будет. Няма Погибнут абсолютно все. И, абсолютно Погибнет вся земля. И поэтому, из того, вы знаете, когда я смотрел дальше, куда проложал, глядом, интернет начинает вот так углубляться в то, интернет что я ищу. Почвы, задолбучало в того, И знаете, поток, чем все закончилось? И, знаете ли, как YouTube, YouTube меня вывел на какие-то опленные YouTube такие мейскара. послания. На определение послания. И вот на этом мое откровение, оно, я получил то, что я хотел, то, что я искал. И там получив откровение, то и получив Определенные военные группировки, группировки. Обращаются к нам верующим. с украинской, нам, с с украинской стороны. Благодаря одну молитвенную группу. И группа, которая молилась целенаправленно за солдат. Точно за вуиницей. И они описывают это так. И ты уписывают последние. Кулик, как будто бы пролетает мимо нас. Чей э один солдат утверждает бог спасал меня уже несколько раз сверхъестественно. прошу вас продолжайте молиться продолжайте молиться на продолжа к чему я сегодня хочу или как российской стороны то же самое русская страна молятся из- за кого молятся тех бог Тези Господь спасает. И знаете, я сегодня хотел просто, я вспомнил это место. И буквально незадолго до проповеди. И... Я поднял это место, и оно написано в Евангелии от Луки. И... Моя проповедь сегодня называется ⁇ Блаженные миротворцы ⁇ вы знаете, я думаю, что многие из вас знают, кто стоит за той силой, которая стравливает сейчас славян. Славяне воюют против славян. И, славяне, и это очень страшно. И, много страшно. и православные воюют против православных. И, воюют православных. и это еще более страшно. И твое по Как могло такое случиться? Могло это вот информационная война. Твоя информационная война. Просто стравили друг с другом. И победителей здесь не будет. Я хочу открыть Евангелие от Луки 12 Искам глава. от Лука. С первого стиха. Глава, стих. Я и закончу свою мысль. И свой, это мысль. Я прекрасно понимаю, кто стоит за той силой, которая стравила славянские нации. И прекрасно разбираем. За сила, кой нации. и это даже не даже нато это не америка и не америка. В Библии написано что это сам сатана Потому что, что он пришел украсть убить за что -то той до открадни, до погуби, и он пришел погубить и до он есть от начала человека от начала человек убийц посмотрите что написано пишет? между тем когда собрались тысячи народа так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, «Берегитесь закваски фарисейска, который есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, чего не узнали бы. Посему вы сказали в темноте то, услышите во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашен на кровлях. Узнаете, сколько проклятий сейчас сыпется на ту и другую сторону». Но да. в основном на, на русскую нацию. Но вот в этой ненависти. В умраза, вот в этих проклятиях. В тези проклятия, люди теряют водительство духом святым. Водительство над, Верующие на люди начинают дух, проклинать. Хора за почву до колнат, и дьявол в этот момент может украсть дух. И в та, в может да души. И смотрите, что дальше говорит Иисус. И Иисус. Горю, говорю же вам, друзьям моим. А на вас, приятели, это и сегодня обращение к, и твое обращение к нам. Иисус Христос считает нас своими друзьями. Иисус за не, бойтесь. не бойтесь. Убивающих тело. Вот те, И потом не могущих ничего более сделать. Если этого они могут ни вот про кого это? За как Вот это вот про дьявола. Той за дьявола. Дьявол он имеет допуск только человеческому телу. Достиг до, человека, до тела самого. Он может убить нас. Может, да не уби, Он может растерзать нас. Может да не терзая, С помощью своих спасителей. С помощью какого-то какого сатанинского ружья. Но он не может э, ничего сделать нашей душе. Он не может погубить душу. Не может, да погубить душа Можете со мной согласиться? да. То есть если душа спасена, если эта душа сама не захочет, себя погубить, то дьявол ничего не может. направить. И что, что дальше говорит Иисус Христос? на Ну скажу вам, кого бояться? Бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену. Бойтесь Ей говорю вам, того бойтесь. Вот не гуси бойтесь.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 А то отвергнет меня пред человеками, тот от, отвержен будет пред ангелами Божьими. Смотрите, Иисус Христос он исповедует э, э, пред ангелами Божьими. Иисус Христос исповедовал пред Божиите ангелы. Имя того или другого человека. Имя то на единолид другого человека. Чтобы ангелы Божьи окружили этого человека да своей силой. Божиите ангелы догоукреждятся да своей-то силой. И вот я мой призыв сегодня. И мое зов к вам вдес ну мы не молимся, на самом деле, мы не молимся за ту или другую сторону. Я не, не молим за -то или друга, Я молю э, вас о том, что вы молились конкретно за конкретных людей. Я за определение хора. Неважно, русские это. это белорусы или украинцы. Или чеченец. Или чеченец. Потому что все они сейчас там вот в этой за брата убийственной войне. брата Брат убивает брата. Брат брата. И отец убивает сына отец син это и это очень страшно и много страшно и очень важно молиться вы знаете много важно до да я вот против тех молитв а что, сам что-то господи благословим благословима зомбик ну, вот для да для мисс америки это нормально за мисс америка и норм молитва такая молитва и она даже не знает где этот я даже не знаю кор на мир эта молитва ни о чем не стала за что мы молимся за конкретных людей и молим за хора за что мы молимся? За как вас молим? Чтобы Бог спас Господь, душу. да спаси души теем. Вы знаете, Бог открыл мне очень важную мысль. И Господь мне показает на важный смысл. Вот пришел Иисус Христос. Чьи Иисус Христос Идва. Пришел на землю. Идва на землята. И вы знаете, когда это было? И к угадать случит Это было во время римской оккупации. Большая часть Израиля была под оккупацией Рима. И на то время это была самая могущественная армия на Земле. Возникла определенная, И возникла определенная партия в Израиле. Мы знаем по истории, И знаем, история, что это, это была, партия зилотов. была партия на Зилоте. И двое из учеников И два Иисуса Христа. На Иисус Христос по таким данным по определению данные они принадлежали к этой партии принадлежали партии. Ну, периодически отходили от нее потом и опять возвращались время на время с, с от нее от время в, том числе, время в том числе теологи утверждают и что такая теология утверждала один, один из них был Иуда Искариот бил Иуда Искариот. что эта партия тогда проповедовала Какой проповедовала тази партия Тугава и они в это верили. Когда пришел Иисус Христос. И стал творить невероятные чудеса. Мертвые воскрешают. Мертвые воскрес... Слепые от рождения Слепые начинают видеть. От рождения глухие от рождения начинают слышать. От рождения Парализованные от рождения. встают и начинают ходить. И люди видели, что это невероятное чудо. Это и сегодня чудо, и сегодня правда? Что когда я как врач это понимаю а слуховой сказать, нерв. Разбирам, слуховый нерв атрофирован. И, атрофирован и там нечему слушать и не как чува зрительный нерв Или зрительный нерв в некрозе находится в некрозе. он мертвый. мертвый и глаз этот глаз и око не может видеть никогда. не может да видеть но Иисус Христос, Христос праве чудеса и люди понимали что он бог и зелоты че... его восприняли и злоти как кого как спасителя израиля который пришел для того чтобы освободить их от римской оккупации это логично логично ли это логично логичное так вот сейчас вот и такая же ситуация. Но Ну вы знаете, я нигде в Евангелии не нахожу. Что Иисус Христос? Иисус Христос встает на ту или на другую сторону. На -то или, друга -то страна, или что он вошел в партию зелотов. Или в партию это на зелотить, Взял в руки меч. В в и меч, Начал обучать своих учеников. Да и Рукопашному бою. Как до сибет, но не было этого. Не сей сучвал, со мной? Согласны сей Иисус Христос пришел. Иисус Христос и и вы знаете лично у меня такое чувство и лично что Иисусу христу вообще не было дела до римлян как, как будто бы оккупации не было вообще он отобрал себе 12 мужчин есть 12 ученицей и реально их обучил Чему обучил? Обучала Обучил их воевать. Обучала да воевать. Ну, воевать духовным Обачи, оружием. Да воевать через духовное оружие. Дал им полное снаряжение. Но полное ну, это было духовное оружие, духовное оружие. И научил их побеждать. И, да И эти апостолы. И тези апостоли, они начали это делать. За почву так Началось великое пробуждение. Започва Во времена пятидесятницы. Но что это за победа такая? это за победа. Иисус научил своих учеников. Си, спасать души, да души. Спасать душу людей. Душить вот, вот это он считает самым важным. И, и, това, гусмета, и вот здесь вы знаете, вот в условиях вот этой войны. И что нам христианам важно знать? Да правим, и что нам христианам важно предпринять? важно да знаем да Наша христианская задача. Наша задача хранить свое сердце в мире. И в мир. В совершенном мире продолжать слышать голос Бога, продолжаем и все свои усилия направят на то, эти усилия, чтобы молиться, молиться, о спасении, спасение, того ли конкретного солдата, для того чтобы Бог сберег его душу, да душа тому, и чтобы несмотря ни на что, вы знаете, вот в условиях этой войны, в это война, реально я вижу, что, виждом, тот, кто возложил все свое упование на Бога, возлага, это упование на Господа он, будет, он останется невредимым. Но самое главное для Бога, что душа вот в этом, если он возложил упование на Иисуса Христа, на Иисус Христос, то он будет спасен. Мне очень понравилась вот эта семья, которая прошла через, и на меня нас. Много через нас. Ну, они так просто возмолились. И знаете, действительно Бог И просто, вот просто Гискара. Откровение за откровением. Откровение откровение. Шаг за шагом. Стыпка-постъпка. Стыпка-постъпка, да. Вывел их. Гийскара. Сперва из Донецка, это был, это Донецк. был Донецк. А потом Папешу они были переехали в Славянск. в Славянск. А, оказывается, он на Укра... в Украине по-другому произносится, как, как в Славянск. И просто сейчас, просто повел их в то место, где они будут в безопасности. И просто гиду Карла, домясу, только где-то в безопасность. знаете, когда-то размышлял, совсем недавно. И некую на скорую семи Размышлял о Лазаре. За Лазар. Думаю, ну зачем Господу понадобилось его воскрешать из мертвых? Уже был четвертый день. Тело смердило. Иисус проследил, прослезился. Иисус все Конечно, мы можем только предполагать. И можем саму да почему Иисус Христос плакал. За что Иисус плакал? Понятно, что он плакал о Лазаре. За Лазар. Люди сказали, что он так сильно любил его. Но вы знаете, вот э, у меня сегодня нет сомнений. Бачу, вам сомнение, для чего Иисус Христос вернул Лазаря из того света. Что свят. Знаете, Библия говорит о, о определенных наградах. Э, Библия вспоминала определение награды, э, Что душа может возрасти в полную меру возраста Иисуса Христа? Мы не только спастись, как бы из огня, и да огня. Она может утвердиться во спасение, Но и да во может возрасти. Да израсти в Бог. И стать такой насыщенной. И да что привести, самое главное. И да привести к Богу очень много людей. Доведя, да доведя при, много у Якова хора, очень хорошо написано. И Яков много добре пише, пусть тот знает, знает, что обративший грешника от ложного пути его. Чьи-то спасет свою душу. душа И покроет множество И грехов. Ще покри много Самое блаженное для христианина и на то за христианин это спасать. Да спасява. Это говорить о Христе. Да говорить, говорить Евангелии. Да быть капелланом. Да быть капеллан. Знаете, кто такие капелланы? Знаете ли, это те священники, священники которые в... там на передовой, са... на... На пред, пред, которые в последний момент могут исповедовать человека, который -то только вот-вот в... В ч... начал познавать Бога, возобьял к Нему и покаян. Вика, Господь покаявасей. И через этого капилана. И через тот Дает этому погибающему человеку, который на умирает, умирающий человек. Спасительную молитву. Спасительную молитву. Молитву, молитву то на покаяние. И я думаю, что Бог воскресил Лазаря. И Господь воскресил Лазаря. Для чего? За какого? Чтобы этот человек получил в конечном итоге великую този награду. То сметка до да Мы помните, да? Спомнили ли как после случилось с Лазарем куда Люди сказали, фарисеи так сказали. Фарисеи эти казали. Лазарь воскрес. Лазарь воскреснул. Пройдет немного времени. Чтобы минимальку времени. И все уверуют в Иисус Христа. И всечки, чтобы повялива Твой Иисус Христос. Давай. И они приняли или какое решение? И Теса сделали решение то. Давайте мы убьем этого Иисуса Христа. Неко убьем Иисус Христос. Ну так же было, да? Такая лбеша. Стекалась огромная масса народа. Собирался много хора. Что просто посмотреть просто на Лазаря. Да просто допугледант чтобы послушать Его. Послушать. И Лазарь стал одним из таких невероятных людей, личностей, через воскрешение которого, через на койту, ну, я скажу так, десятки тысяч уверовало. Много и сказываю же вам всякого, кто исповедует Меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедует пред Ангелами Божьими. Иисус Христос дает повеление ангелам Божьим. Иисус дал повеление на Божьи эти у него написано ключи, откуда у него ключи? Ада и, Пишешь, что ключ ада и смерти. Без Иисуса Христа, без его распоряжения. Без, Иисус Христос, без распоряжения, Но никто не умирает. Никто не умирал. И никто не идет в ад. И не в ад. То есть нужно очень сильно захотеть. Много да чтобы просто Иисус Христа, Да, убедим Иисус Христос. Что все, Господи, я в тебя никогда не поверю. Твоя Господи, до да в тебе и иском до да Иисус Христос, Христос скажет, ну хорошо. Иисус Христос скажет, Отправляйся, Утивай. Но если только человек просто заикнется. Иисус, спаси меня. Господи, спаси меня, Я узнал, что есть только одно имя. которое мне надлежит спастись. Через я призываю и призывал вам тебе потому что всякий, написано все привавший призвавший на господ спасет ще се спаси. еще одно место я хочу сегодня прочитать и, одно место да и оно написано в притчах и в притчите. 12 глава 12 шестнадцатого стиха. Шестнадцатий стих. У глупого, глупого точас же вы, вы выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Вот как хочется сейчас в это время встать за ту или другую сторону и произнести какие-то страшные слова. И застанем или друга страна и до Библия нас удерживает. от Библия это не Дальше. Кто говорит то, что знает. Тот говорит правду, а у свидетеля ложного обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом. То есть иногда человек может так рубануть, да, и просто это будет очень неприятно. Это может кого-то очень сильно ранить. А язык мудрых, он, что он делает? А языка на мудрых, как То или кого? Уста праведные вечно пребывают, алживый лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость, у кого Радость. Радость написана у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред господом устал живый, а истины истинно благоугодно ему. На пути правды, жизнь, иностезии, ее нет смерти. 18 стих. 18 стих. А, 28 точнее. То есть 28. На пути правды, на пути на жизнь, И ее нет смерти. Аминь. И вы знаете, вот я сегодня именно об этом. И днес еще говорю точно за то, что... В том что вот в такие тяжелые времена, в времена, очень важно и очень, я хочу сказать, что это просто такая необходимость острая, и много важную и необходимую. Вот именно в такие времена люди легче приходят к Богу. Тези времена хорта вот при Господу. Вот в такие времена и нужно говорить об Иисусе Христе. В такие времена за Если, Если ты себя сдержал, то сегодня не сдержал, Люди познайте Господа Иисуса Христа. Иисус Христос. Потому что без Иисуса Христа у нас нет него никакого шанса. Даже если вы свое тело сбережете, Но если вы не веруете в него, то ваша душа нападет не душа туда, тебе, как, куда Господь хочет. Желание Иисуса, чтобы все мы спаслись. Аминь или не аминь? Написано, Бог желает спасения всех, не желает. Пища че не желая на И, может быть, сегодня я тоже скажу о том, И, может, что... Быть, кажа, со что я понимаю, какие силы, что в этом мире уже живет очень много сатанистов, -то сатанистов. Живет много а, каких-то древних цивилизаций, Некоторые которые древние цивилизации. вот так могут как бы мудро, хитро, Които коварно. Мудро и хитро коварно Столкнуть какие-то нации. Да если бы они напрямую столкнулись. Които, направо, у них не было никакого шанса. Не или никаков шанс. И я скажу одну простую мысль. И мисль, слово Божье говорит. что копающий яму другому. кто копает, на друг, от ран или поздно, рано или поздно. Сам попадет в нее что все те виновные, виновни, которые организовали эту войну, организовали тази война, и, стравили, и с, э, скарали, Две великие, я повторю, непобедимые нации, великие непобедимые. нации. Они рано или поздно пожнут. Рано или косну, а наша задача как церковь сегодня? А наша задача, как церковь днес, мобилизироваться да се И вместо того, чтобы говорить, и делать конкретные дела. Доправим определение дела. Сегодня наша функция Одна это из принимать беженцев, это беженцы, кормить их, да их уже есть места, где им даже предлагают работу. Даже здесь в Варне. И по многим другим городам. И по много Обеспечивать их питанием. Да ги с храна, благословлять их финансы. Да с финансы. И Бог за нас. И, Господь. и Бог нас очень обильно благословит не благослови. Но только не ради этого. Обычно не того, Ради того, чтобы и наши души спаслись. А, и, за наши души да и вот эти души, которые через нас души, будут проходить. Тихо, Давайте мы встанем. исправим. Вот в этом проломе. В пролом. А давайте мы встанем, помолимся. Си помолим. Вступимся. Си заступим. Есть, как сестра Татьяна хорошо сказала. Как сестра Татьяна каза, что наша война, она не против наша крови война не срежь, что наша, война не против русских. наша война не против русских. Наша война не против украинцев. Не срежь, что Это все наши братские народы. Братские народы. Наша война против нашта война против властей тьмы века сего против духов злобы духа на злуба и я понимаю, что происходит, разбирам, когда, мы как все случаи, когда мы молимся. Ну, не произойдет сразу вот так вот. Помолились и сразу мир пришел. Потому что те процессы, которые запущены, за процессы, которые пускат, они довольно такие сложные, серьезные. Сложные серьезные. Очень много демонов задействованы. Сам Сатана потирает Сам сейчас сатана ладошки. Я хочу помолиться о том, чтобы Бог Искам открыл да руководителям глаза, дуба, духовные Глаза. Господу утвори, учите на чтобы видели, сос, да видят, что происходит в духовной. Как мире. случаев духовнее свят. Что произошло? Как случаев между, Россией Украиной, между Россией и Украиной, которые когда-то были не, не Которые когда-то было просто не не разлей вода. приятели. Славянская нация. Славянские нации началась от Киева. И была известна как Киевская Русь. И, позната, как киевская Русь. И сегодня русские атакуют Киев. Ну, вот, не должно быть такого. Не им это Просто что-то в голове пусть перевернется. Нечто, Господь, мы вступаемся сегодня. И се застыпаем Если вы знаете кого-то лично, Украинцы или русского? Белорусы или, или чеченец? Который сейчас находятся в боевых действиях? В действия. Вступите за него. за него. Назовите его имя. Те, кто смотрит нас по телевизору, вступите сейчас за нас за по за конкретных украинцев, за, за тех солдат, которые за сейчас воюют. Пусть великая защита придет. И самое главное глубокое сознание. Глубокое что напрасно бодрствует страж. Написано, если Господь не охранит дома. Напрасно напрасно бодрствует страж. Напрасно там носить на себе бронежилет защита если бог не охраняется а этой пази если ангелы не ополчились а ангелите не за тэп, пусть не за господь происходит сверхъестественные и чудеса. И все те солдаты офицеры, которые призвали Твое имя, имя тути, они будут спасены сверхе храни господь, зиге, господи называйте имена Наличите имена молитесь очень долго и до тех пор, пока ваши сердца, то сердца опять не придет совершенный мир. совершенный мир. это всегда ответ. На то, что Бог услышал вашу молитву. И теперь с этим человеком ничего не может случиться. И мы молимся о спасении. И молим за спасение на тези души. И Господь. И Господь. Используй Церковь свою. Потому что Церковь именно для этого предназначена. Спасать и помогать. Принимать Господи, да, что. Независимо от нации. Помоги Церквям сделать сейчас. Помогни на церкви, да да очень важный и серьезный шаг. Ступка. Принять всех тех, кто нуждается. Встать во главе этого движения. Христиане должны возглавить это движение. Принять всех тех, кто бежит от войны. Принять всех тех, кто бежит от Принять всех тех, кто уже пострадал. Да тези, пострадали. Пусть наша церковь превратится в лазарет. Мы сможем оказать медицинскую помощь. Да можем да медицинскую помощь. У нас достаточно медиков. Мы, достаточно, точно, мы готовы переоборудовать нашу церковь. В такой медицинский пункт. Чтобы люди получали здесь медицинскую помощь. Помоги нам, Господи. Помоги нам, Господи и мы будем продолжать молиться за и это. продолжаем и да и пусть это будут больше дела чем два дела больше дела чем слова. Думи, пусть через нас пройдет очень много людей через нас мина... много хора, которые услышат минут весь о спасении. спасение и просто переживут на себе твою невероятную любовь, любовь и твою спасительную благодать мы молились. Молитва, согласие. В молитва на согласие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. И Сына, и Духа. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Господа Если согласны, скажите Аминь. Амин". И что говорит нагорная проповедь? Его Блаженный и, блажен и, и будут, ибо будут наречены За что наречены Сынами, Сынами Божьими. Господа. Потому что мы все хотим И возрастить в меру пихи, полного возраста Иисуса. Иисус И да, Иисус Оставайтесь, Христос. пожалуйста, в позиции миротворца. Не вставайте на ту или другую сторону. Не заставайте на или друга из ваших уйдет сердца Всякая ненависть. Всемахни. Всякая злоба. Всякая умраза. Всякая Всякие проклинающие слова. Всякие проклинающие думи. Только благословение. Только ходатайственная молитва. Аллилуйя. Благодарите благословения. Благодарите благословения. Мне лицо свое, только жить мне вечно, в объятиях любви не нужен. Живу лишь для тебя, И вся жизнь моя. Yeah. Uh -huh. еще за финансы наши, Боже Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность.